Здравствуйте, друзья! С вами я, мастер опытный. Рад приветствовать вас в студии Royal G. Сегодня я расскажу вам, что ждать от бесплатной консультации. Консультация условно состоит из трех частей. Первая часть – знакомство и обсуждение идеи. Человек рассказывает свою идею, и мы развиваем ее, либо подбираем другую, подходящую человеку. Делаем фото части тела для будущей татуировки и переходим ко второму этапу подготовка примерного макета в фотошопе. После того, как я собрал приблизительный макет в фотошопе, я перехожу к прорисовке всех деталей в векторной графике для последующего перевода через термопринтер, который максимально точно передает все линии эскиза, что упрощает процесс нанесения татуировки, а также экономит время, которое я могу потратить на проработку деталей. Несколько слов о консультации. Консультацию обязательно стоит посетить, чтобы не тратить время сеанса на разработку эскиза и так далее. В нашу консультацию входит разработка эскиза, что является платной услугой в других студиях. И я выделяю свой выходной под консультации, так что было бы логично воспользоваться ими на максимум. Желаю всем хороших татуировок. Пока. Пока. Пока. Пока.